Сегодня в очередной раз с территории Беларуси, а именно с аэродрома «Зябровка», было выпущено порядка 25 ракет по территории Украины. В то время, когда гибнуть украинцы через маразм старого бункерного деда, беларусы разводят руками, мол, а что мы можем сделать? Ответ — можете. Вы можете выкинуть путинских орков — не люди со своей территории, как это давно бы сделали украинцы, оказавшись на вашем месте Но вы даже не пытаетесь это сделать Украинская толерантность уже на краю Скоро будет ответка по местам дислокации кремлевских тварей, их авиации и так далее Продолжайте сидеть, тихонько, на задницах, как последние боягузы, запихавшие языки в задницы и ждите, когда ниточка оборвется. На вашей территории огромное количество кремлевских ракетных комплексов разных классов, и когда оно начнет взрываться, узнаете, что такое война.